Всем привет! Последние дни зимние в Николаеве. Вчера с вечера пошел снег, почему-то желтый. Почему-то желтый. С северной Африки туча Да, как потом люди подняли панику, оказалось, что с Африки к нам пришла целая туча песчаная на высоте 5 километров. Мы сегодня пошли погулять желто-белому снегу давай, давай. Догони, догони, догони, догони. Встретили собачников, собачники Бабушки в основном старенькие В шоке, говорят, что это творится У моей собаки Ноги растворяются по снегу Этому желтому На дырки, что желтый, что белый Лишь бы поваляться Дурака Субтитры а. Все, фу. Не жри снег Не жри снег Он а с песком Не жри снег Обещают нам на следующей неделе Плюс 16 градусов Все хуя с давлениями. Все. Мы уже просто закухались. Потерял. устал уже устал. напрыгался так всем спасибо за внимание кто был с нами и до следующих встреч